Помните, у тонкого несчастного Венечки Ерофеева есть честное место быть пить нечем. Это не высокомерие, не превосходство, не разделение на плохих и хороших. Это не совпадение. С кем-то нам не о чем пить, не о чем любить, не о чем говорить, не о чем дружить, не о чем жить. Кому-то с нами. Несовпадение. Хороший способ отказаться от громкой вражды, потому что в ней нет смысла, если мы понимаем, что не совпадаем, а значит не спорим до хрипоты, не взрываемся от малейшей критики, не навязываем друг другу своих мнений. Несовпадение Не обидный способ признать отсутствие взаимности. Нас не выбрали или не полюбили совсем не потому, что мы недостойные, а потому, что мы не совпали внутренними пазлами. А есть совпадение. И оно совсем не означает, что мы абсолютно идентичны. Можем и диаметрально отличаться. Совпадение. Внутренняя настроенность на принятие конкретного человека, не выискивая в нем недостатков, не пытаясь его переделать. Ты его просто любишь, и тебе хорошо, а ему с тобой. Вы много знаете друг о друге самого разного, но это не мешает вам. Вы знаете квартирующих в головах друг друга тараканов. Вы понятны друг другу во всех непонятностях. И вам это нравится. Будьте с теми, с кем есть о чем. И только вам знать, о чем важнее.